Друзья, всем привет, меня зовут Михаил, и в этом видео я с вами буду делать простенький в но очень интересной формы, вот такой журнальный столик из массива ясеня. Поверьте мне, это абсолютно недорого и даже намного выгоднее, чем делать это с ДСП. Плюс ко всему вы получаете долговечный, натуральный и экологичный продукт. Такой столик в готовом виде из ДСП стоит 7500 на сегодняшний день в магазине. Материала у меня вышла на сумму 1352 рубля, с учетом цены на сегодняшний день закуп ясня 75 тысяч рублей. Также для вас мы просчитали себе стоимость деталей из ДСП, и эта сумма составила 1540 рублей. Выполнять все циркулярные, фрезерные, покрасочные и сборочные работы я буду вот на таком раскладном столике. Ознакомиться с нашей продукцией, сделать заказ вы можете у нас на сайте. В ассортименте представлено 69 моделей под разные цели и задачи. Также на сайте вы найдете чертежи сегодняшнего изделия. Выбираю для себя необходимое количество материала. У меня это ясень толщиной от 30 до 25 миллиметров. Беру немного с запасом и на фуговальном станке создаю две базовые плоскости. На рейсмусе калибрую все детали по толщине до 22 миллиметров. Но это еще не окончательный размер, так как после этого я распилю детали и буду исклеивать щиты. После склейки перегоню еще раз через фуганок и только после этого уже откалибрую заготовки на толщину до 20 мм. Раскладываю заготовки таким образом, чтобы после склеивания щитов у меня они получились одного тона и более-менее совпадали по текстуре. Но для того, чтобы не запутаться, я их сразу подписываю карандашом. На вкладыш к верстаку прикручиваю погруженную пилу и начинаю распиливать заготовки. Кстати, многие наши клиенты спрашивают, какую пилу установить в стол. Не обязательно иметь в своей мастерской точно такую же пилу, как у меня. Это может быть абсолютно любая марка. Но самое главное, чтобы она была не длиннее 31 см по длине подошвы. По линейкам выставляю параллельный упор, подключаю пылесос и приступаю к работе. Полученные детали склеиваю щиты третьим тайбондом при помощи трубных струцин. И сразу вытираю излишки клея влажной тряпочкой. Это очень классный клей и после склеивания с заготовками можно работать уже через 30 минут. Сперва выравниваю торцы, размечаю нужный размер поугольнику сразу на всех заготовках и отторцовываю в размер. Беру радиус на фрезу 3 мм, параллельный упор с пылеотводом для фрезера. Подключаю пылесос и со всех сторон снимаю фаску на заготовках. Эту операцию можно делать, конечно, и без упора только по подшипнику, но в таком случае стружка будет разлетаться во все стороны. А так она полностью улетает в пылесос. Меняю фрезу и делаю четверть под стекло на двух заготовках глубиной 4 мм и шириной 8 мм. специальная струбцина для Т-трека вкликаю заготовку к столу и при помощи вот такого кондуктора делаю отверстие под шканты. Стоит такое приспособление в пределах от 500 до 700 рублей, но значительно экономит время и получается довольно-таки быстро и аккуратно. Перед склейкой детали рекомендую собрать сперва на сухую, и если вас все устраивает, то можно продолжить сборку уже с клеем. Как вы видите, детали у меня собираются не заподлицо, а с небольшой ступенькой. Мне показалось, что это будет смотреться симпатичней. Предварительно шлифую детали до начала сборки столика, после склеивания преслед еще немного подшлифовать в тех местах, где будет выдавлен клей. Полка будет прикручиваться вот на такие опоры и к этим же опорам я прикручу вот такие колесики. Обязательно все детали, на которых присутствует клей, стягиваю струкцинами. Mm-hmm. Надо убедиться в том, что все детали идеально в размер, если есть небольшая разница, то это надо устранить, иначе столик потом будет покачиваться на ножках. Теперь размечаю отверстия на торцах, просверливаю и при помощи специальных иголок переношу отверстия по шканты на столешницу. Собирая столешницу с ножками также наш канты и клей, обязательно надо притянуть струбцинами. Выступившие излишки клея надо убрать сразу, после высыхания это будет сделать уже довольно проблематично. Полку я не могу изготовить на 500 мм по ширине, так как у меня рейсмус всего 300 мм, поэтому я собрал два щита и посередине соединяю их на шканты с клеем. Кондуктор центрную заготовку идеально по центру и при склеивании перепада не будет. Подгоняю полку в размер с небольшим люфтом в пару миллиметров и радиусной фрезой 3 миллиметра прохожу со всех сторон. Полка к опорам будет крепиться вот на такие мебельные гайки. В опорах просверливаю сквозные отверстия, прикручиваю время на полку струбцинами, переворачиваю столик и делаю небольшую накопку сверлом. Теперь по этим меткам сверлюсь на глубину 9 мм и закручиваю гайки. Перед тем, как начать наносить масло, надо еще раз хорошо осмотреть изделия, и если есть деклея их надо устранить. После этого очистить поверхность от пыли. Сперва буду покрывать изделия маслом осма 3111. С маслами я до этого работал, но именно с этой маркой еще не работал. Буду делать это впервые. После нанесения основного слоя, нанесу прозрачное масло с твердым воском. Также у производителей приобрел вот такую специальную губку для нанесения. Хочу отметить, что это масло оно не окрашивает древесину, а слегка ее отбеливает. И естественно, если вы хотите покрыть изделие темным маслом или морилкой, а потом лаком сверху, то красить детали надо до сборки, чтобы не было непрокрасов. Производитель рекомендует наносить масло против волокон для достижения наилучшего результата. А вот масло с твердым воском наоборот, надо наносить по волокнам. После нанесения масла надо дать ему впитаться и через 10-15 минут стереть излишки ветошью. Масло глубоко и равномерно проникает в древесину, а твердые воски образуют надежный защитный слой, который придает вода и грязи отталкивающее свойства, а также делает поверхность устойчивой к истиранию. Помимо воды, масло устойчиво к воздействию вина, пива, газированных напитков, чая, кофе, сока, молока. Рисунок становится контрастным и выраженным, а поверхность тактильно приятной. В отличие от лаковых покрытий, масла не трескаются, не шелушатся и не отслаиваются. Четверть наношу немного прозрачного силикона и укладываю стекло. Всем большое спасибо за просмотр этого видеоролика. Ставьте класс, подписывайтесь на канал. С вами был Михаил Исаев. Всем пока!